Очень часто случается такая ситуация, что в какой-то момент денег на оплату кредитов стало не хватать. Ну то есть у вас было все нормально, платили, платили, платили, и тут раз и что-то случилось и все, денег не хватает. И а, давайте разберемся в этом видео, как правильно действовать, чтобы не оказаться в долговой яме. Потому что если пойти по неправильному пути, то потихоньку-потихоньку а, можно совсем а, остаться в долгах. А Можно действовать правильно и достаточно быстро и легко выбраться из этой ситуации об этом сегодня поговорим но перед тем как мы начнем не забудьте подписаться на наш канал поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски давайте разбираться итак к нам очень часто обращаются с этим вопросом что у человека несколько кредитов там один два три пять десять неважно много кредитов может быть это кредиты потребительские микросам есть кредитные карты и вот что-то случилось например с доходом с зарплата еще что то и вот Хватало денег, а сейчас, например, там 1, 2, 3 могу платить, а вот еще один не хватает. Как делать? И многие здесь допускают ошибку, то есть потому что не разобрались в ситуации, не, консультиру, не консультируются ни с кем и допускают ошибку. Очень серьезно начинают платить столько, сколько есть по всем кредитам. Ну, например, везде вносить частичный платеж. Ну, как бы, то есть... Как бы вроде как это справедливо. Распределю деньги между всеми, сколько есть, и по чуть-чуть заплачу. Но вот это как раз путь в долговую яму. Сейчас объясню почему. Почему нет? Почему нет? Очень важно понимать, как работает банковская система вообще, как работает эта система кредитования. В первую очередь, когда вы вносите какие-то деньги за оплату кредита, то списываются, если у вас еще нет просрочек, то сначала списываются проценты, потом сумма основного долга. Если у вас есть просрочки по кредиту, то сначала списываются пени, штрафы, которые были начислены, потом проценты и потом сумма основного долга. И поэтому, если вносить частичные платежи, то, во-первых, первых вам начисляются штрафы за неполную оплату у вас появляется просрочка на которую еще начисляются пени и в итоге если так сделать несколько раз то деньги будут уходить на пение штрафы проценты а основной долг не будет уменьшаться и то есть в какой-то момент и мы очень часто сталкиваемся с этой ситуацией, особенно это относится к микрозаймам когда люди по чуть-чуть платят платят платят но по факту просто обслуживают свой долг то есть долг вообще не уменьшается он даже увеличивается из-за пени штрафов процентов но люди просто несут деньги в банк и дарят эти деньги, никак не решая проблему. Кстати, друзья, у меня есть очень важное объявление. Для тех, кто хочет более глубоко разобраться с вопросами финансовой грамотности, понять, как работают законы денег, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы их становилось больше в вашей жизни, они а меньше. И это доступно абсолютно каждому человеку. Здесь не нужно обладать какими-то специальными знаниями. Нужно просто, опять же, понять основу. Новый, как все это работает мы запустили второй канал на котором будем рассказывать исключительно про тему финансовой грамотности поэтому обязательно переходите на этот канал подписывайтесь на него и как говорится просвещайтесь в финансах это однозначно пойдет вам на пользу ссылка на этот канал будет в описании к этому видео обязательно переходите подписывайтесь ну а теперь продолжаем. Как правильно действовать? Во-первых, нужно понять, что у вас за ситуация. То есть проблема с оплатой она краткосрочная, ну то есть это может быть, например, один месяц только вот вам не знаю, там сократили зарплату или еще что-то, или куда-то деньги вам нужно было срочно потратить. Либо эта проблема может затянуться. Ну, например, вы потеряли работу, и вы понимаете, что за один месяц вы свой доход, скорее всего, не восстановите, на это уйдет определенное количество времени. И, соответственно, действовать в этих ситуациях тоже нужно по-разному. Если это проблема если эта проблема краткосрочная то нужно и у вас есть несколько кредитов предположим то значит вы полностью платите те кредиты которые можете позволить себе оплатить и например какой-то один или два оплачиваете не полностью или вообще не оплачиваете вот опять же здесь нужно понять что за кредиты Если, например у вас есть какие-то микрозаймы то их лучше платить. И лучше вообще, если есть возможность, полностью закрыть микрозаймы. А вот, например, по какому-нибудь дискредиту, просто ну, недоплатить, например, сделать неполный платеж. Вот. Но обязательно нужно учитывать, это если только это краткосрочная ситуация, и вы, и вы понимаете, что в следующем месяце вы сможете закрыть долг, или даже не дожидаясь следующего месяца. Перед тем, как вы будете вносить следующий платеж, если вы сделали неполный платеж сначала, вам обязательно нужно узнать, какую сумму нужно внести, чтобы погасить полностью просрочку. Потому что часто, опять же, мы сталкивались с такой ситуацией, когда человек несколько месяцев, один, два, да, даже один месяц внес неполный платеж, а потом начал платить по графику. Не учитывая того, что там начислились пени, штрафы и какие-то лишние проценты за просрочку. И в итоге у человека вроде потом дальше платит по графику, а у него в итоге все время идет просрочка. И просрочка только увеличивается, потому что он не учел тот момент, что за просрочку предусмотрены определенные санкции. Еще сразу скажу, какую ошибку точно не стоит совершать, это попробовать взять еще один кредит, чтобы внести платежи по старым кредитам. Это, опять же, путь, который приведет сто процентов рано или поздно приведет в долговую яму, потому что если вы один месяц так, ну, решите вопрос, да, взяли кредит, с этих денег распределили эти деньги по платежам, по другим, но на следующий там, месяц у вас добавляется еще один платеж, а денег как не хватало, так и не хватает, соответственно, долговая нагрузка станет только больше. И опять же, очень частая ситуация, что вот так вот и появляется один кредит, потом второй, третий, потом следующий кредит, чтобы платить эти три кредита, и в итоге все заканчивается там 20-30 микрозаймами, чтобы уже хоть как-то решить эту проблему. Не делайте так. Не надо так. теперь давайте разберем следующую ситуацию когда вы понимаете что за 1-2 месяца вы не решите свои финансовые проблемы возможно они будут дольше или в принципе вы уже оказались в такой ситуации что ну по каким-то причинам не рассчитали кредитную нагрузку не рассчитали свои возможности и теперь понимаете что в принципе все ваши деньги уходят на оплату кредитов возможно их даже еще и не хватает в этом случае Нужно уже более глубоко, более детально подойти к этому вопросу и, скорее всего, решать вопрос кардинально. И если вы, опять же, повторюсь, понимаете, что платить полностью вы не сможете, то тогда здесь выход перестать платить вообще полностью. То есть не совершать частичных платежей, потому что это ошибка а перестать Платить полностью и решать вопрос с кредиторами через суд о том как решать вопрос через суд мы э, снимали на нашем канале уже достаточно много видео обязательно найдите их посмотрите этот путь будет правильным это будет решение вопроса в этом нет совершенно пока здесь коротко скажу да в этом видео что в этом нет совершенно ничего страшного то есть вы перестаете платить кредит а чё так можно было что ли вы не отказываетесь от исполнения своих обязательств, а просто понимая, что не выгодно вносить частичные платежи, предлагаете кредиторам решить вопрос через суд, то есть чтобы у вас была зафиксированная, то к чему это приведет? Это приведет к тому, что у вас будет зафиксированная сумма долга. Ну, например, возьмем, там у вас есть 100 тысяч, то есть суд вынес решение, что вы должны выплатить 100 тысяч. Это не значит, что вас отправят куда-то на какие-то работы или еще что-то, чтобы вы могли сразу внести эти 100 тысяч, если у вас их нету. Это значит, что вы как раз таки частично постепенно комфортными платежами потом сможете выплатить эту сумму уже без каких-либо штрафов пени или процентов это будет правильный путь решения и здесь для многих так скажем не посвященных этот путь кажется нелогичным ну, вроде как это же нехорошо взять и перестать платить но нет я опять же повторюсь что вы потом выплатит кредит но вы будете выплачивать то есть вы будете решать проблему а не усугублять ее банки со своей стороны что могут предложить то есть когда вы у вас есть проблемы, вы идете в банк, то банки, как правило, либо вообще не идут навстречу, потому что банки, друзья, нам только тогда, когда нужно там, дать денег и потом собирать эти деньги назад. А как только вы допускаете просрочки, то банк вам не друг. То есть банк вам, в принципе, никогда не друг, Да, но у многих есть такое. Вот у меня были хорошие отношения с этим банком, а потом они начали мне звонить, требовать еще что-то, Ну потому что банк никогда не был вам другом, вы просто исполняли свои обязательства по договору. Вы не испол... Если вы не будете исполнять обязательства по договору, банки очень быстро перестанут проявлять к вам какие-либо дружеские намерения и будут пытаться с вас взыскать эту сумму любым путем. Одна один из инструментов, который предлагает банк, не часто предлагают, но могут, это реструктуризация. Но этим инструментом я никому не рекомендую пользоваться, потому что банковская реструктуризация всегда выгодна только банку. И просто запомните, банк будет предлагать вам те варианты, которые выгодны банку. Банки не думают о том, выгодно ли вам как-то это или нет. Они будут искать свою прибыль, свою выгоду. И поэтому реструктуризация, что она себя представляет? У вас есть кредит старый, например, да? это основного долга плюс проценты теперь банк берет вот эту сумму основного долга плюс проценты делает суммы основного долга просто теперь это ваш долг и на эту сумму накручивает новые проценты то есть это все подается под таким соусом, что вам уменьшат платеж. Как происходит по факту. Вам совершенно незначительно уменьшает платеж. Например, у вас был платеж, не знаю, 15 тысяч в месяц. Теперь вам делают платеж, но он был у вас на год. Теперь вам делают платеж 12 тысяч в месяц, но платить вы будете 2 года, потому что сумма кредита увеличилась. Но об этом, конечно же, банки подробно не рассказывают, вам просто все преподносят так, что вам уменьшит сумму платежа. А договоры.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 в решении данного вопроса вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео друзья ну и конечно же я понимаю что Сначала бывает, кто вот еще не прошел этот опыт, еще не пообщался с банками, то есть у многих уже с кем мы общаемся, там, с подписчиками, уже есть определенный опыт сформировался и люди уже понимают, как решать эти проблемы. Но если вы вот только, только столкнулись с этой проблемой и не знаете, как ее решать, то вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией, наши юристы детально разберутся в вашем вопросе и подскажут вам пути решения, как можно выбраться из этой ситуации максимально просто скажут можем ли мы быть в этом вам чем-то полезны либо просто дадут какое-то нам направление как вы можете действовать самостоятельно вот поэтому обязательно переходите по ссылке в описании к этому видео оставляйте заявку на бесплатную консультацию и мы будем рады помочь вам с решением данного вопроса ну и конечно же еще один из вариантов если вы понимаете что с оплатой все тяжело то есть как я уже сказал денег на оплату нужно больше чем вы в принципе зарабатываете то, возможно, вам стоит задуматься про процедуру банкротства. Опять же, чтобы понять, нужна она вам или нет, Вы в первую очередь вам нужно обратиться за бесплатной консультацией, потому что банкротство подходит не всем, но тем, кому оно подходит, зачастую это самый простой и самый быстрый путь решения проблем. И самый дешевый еще к тому же, несмотря на то, что банкротство тоже стоит определенных денег. Но в любом случае это всегда дешевле, чем выплачивать кредиты. Вот Про банкротство мы уже очень много также рассказывали, на нашем канале если вы с этим не знакомы то обязательно посмотрите видео на эту тему если коротко затронуть эту тему то банкротство позволяет полностью избавиться от всех долгов полностью списать это не отложенные долги это там не замороженные долги это полное списание долгов причем все делается по закону сейчас по банкротству уже очень большая практика. Закон существует уже более пяти лет в нашей стране работает. Вот, по нему сложилась хорошая положительная практика. У нас в компании более тысячи выгодных завершенных дел по этому вопросу. Поэтому вы можете смело обращаться к нам по этому поводу. А также еще раз напомню, что у нас есть второй канал про который говорил про финансовую грамотность переходите на этот канал вы найдете там для себя много чего интересного друзья обязательно пишите свои вопросы в комментариях какие темы для вас актуальны на какие темы нужно еще снять видео ну и просто пишите свои вопросы мы даем на них всегда ответы вот и конечно же не забывайте подписываться на наш канал ставить лайк на видео и жать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски с вами был он александр и компания «Должник Прав Увидимся на ютубе.